Об этом. О, даже как посветлее стал. Раз, два, три. Друзья мои, добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашем интервью с новым спикером. Будем знакомиться с новым человеком, который будет делиться своим опытом, знаниями с нами и со всем сообществом. У нас сегодня будет очень интересная тема, и я думаю, будет безумно жаркий диалог. А, у нас сегодня Сергей. Сергей, привет, спасибо, что пришел. Да, привет, Сергей, рад рад видеть тебя, рад слышать, рад, рад знать, что по ту сторону экрана есть люди. Есть, люди. Есть, присоединяются, присоединяются. Да, а, Сергей, давай знаешь, с чего начнем, Сереж? Расскажи немножечко вообще о себе, а потом перейдем уже к курсу. Кто mm -hmm. ты, что ты, как, как ты пришел к такой жизни, почему именно данное направление э, выбрал для своего развития? Окей, mm -hmm. okay, круто. Тогда буквально пару слов. Это ровно то, как я не умею, поэтому вот э, мои пару слов будут э, э, э, какое-то время длиться. В общем, смысл какой? Я, э, я имею опыт ведения бизнеса уже 16 лет. Или еще 16 лет, в общем, короче, 16 лет я в бизнесе, причем бизнес у меня за это время были разные, и производственные, и услуги, и организации мероприятий, и выезды куда-то за рубеж, и вот сейчас у меня много тренинговой и коучинговой практики, сейчас я работаю с предпринимателями. В общем, как, как случилось, что я пришел в обучение и в наставничество, на самом деле это было, мне кажется, еще с детства, да? То есть я всегда был в компании любимой жилеткой в которую хотели кто-нибудь чего-то там поплакать или рассказать. Вот. А у меня почему-то всегда находились слова, которые, которые людей воодушевляли, и им от этого становилось сильно лучше, а мне было кайфово от того, что мне глазки загорались. Вот. И на этапе, когда, когда я был в активном поиске себя, да, то есть задавая себе вопрос, а что же такое мои сильные стороны, что меня вдохновляет и что мне сильно нравится, я, я понял, что моя тема – это коммуникация, это люди, это умение слышать чуть больше, чем люди говорят вот прямо вот из этой коробочки. Вот. Поэтому ну, вот выш, вышла такая идея, чтобы помогать людям достигать результат. И когда я озадачился вопросом, ну, как бы, есть же опыт в бизнесе, есть опыт коммуникационный, чего тут хорошего я могу в этом всем привнести в мир, да, и понял, что так это посмотрел по странам, посмотрел по своим друзьям, их среди них много предпринимателей, э, чего я посмотрел, что люди совершенно не умеют делегировать, да, то есть не умеют достигать результата э, руками людей, которые их окружают, да, то есть платят много денег э, людям а результат ну то есть тащит бизнес на себе, мне показалось, что это не не самая лучшая модель, не лучшая философия ведения бизнеса, вот отсюда по появилась мысль вот как бы переложить свой опыт, да, то есть чуть-чуть подучиться, попрактиковаться, и вот уже почти четыре года я э, занимаюсь тем, что высвобождаю собственников из бизнеса, поэтому родила, родилась идея э, того, чтобы теперь вещать в сообществе на тему делегирования. То yeah. есть основная, скажем так, идея и основная, э, скажем так, как это, основная составляющая, это делегирование, правильно? Да. Да, на, на самом деле, не как на самом деле, вроде я не хочу сейчас манипулировать никем, да, то есть по, по моему убеждению э, делегирование это ровно та плоскость, та, э, тот трамплин, э, который помогает собственнику бизнеса, предпринимателя осуществить э, не суще, ощутить, ощутить себя именно собственником. Почему? Потому что собственнику-то как раз не надо там ездить за курьера, перевозить какие-то бумажечки. Ему не обязательно ходить там куда-то в банк, вот, потому что без него там какая-то подпись не поставится. Ему не обязательно подписывать все документы, которые он даже в принципе и, и не смотрит на них, и ему это не надо. А, ему, ему совершенно не надо работать за всех, ибо в таком случае зачем эти все человеку? А, и, ибо как ну, по меньшей мере... Скажем, как это, большинство предпринимателей ведь зачем приходит в бизнес? Ну, чтобы как-то, ну, чтобы не работать над дядю, да, ну, чтобы, да, чтобы быть свободными, чтобы было это баблишко, чтобы там, ездить отдыхать. И вот, ну, опять же, глядя на большинство предпринимателей, задав, ну, как бы даже не задавая вопрос, а просто наблюдая, я заметил, что что-то идет не так. А что-то не идет не так, то есть, ну тянем на себе, не работаем на дяде, но работаем на бизнес, стали его рабами, стали зависимы от него. да, То есть не можем вырваться там даже на пару недель, не можем выключить телефон, чтобы нам вот не звонили. А отдельный мастер спорта еще по два телефона имеет, да, то есть вот по два, на два телефона отвечает. Еще городской. Городской. Городской, еще городской. да, но ну, это, это совсем продвинутое, да, то есть это, это вообще гуру. Вот, то есть, но ну, по моему ощущению, ну, предприниматель, он тогда свободен и счастлив, когда ему хватает времени на, на развитие себя, хватает времени на общение с семьей, потому что, ну, вот тут я схожу как раз из своего ощущения да то есть я очень люблю свою семью это является большой моей ценностью и на самом деле я для многих предпринимателей простраиваю как раз э, с ними простраиваю коммуникацию на ценностях семьи, Потому что это, как говорят многие и, и, и мы испытываем на себе, да, то есть если в семье все хорошо, то тогда будет все хорошо в бизнесе. Вот, если же вы полностью с головой, ногами и, и левым ухом тоже в бизнесе, то, скорее всего, ну на, зеби, на семью вы забиваете. Вот, Мне, ну, по моим ощущениям и по моему опыту, это не, не лучшая стратегия, вот, потому что в итоге много чего валится. Вот, поэтому э, я за то, чтобы предприниматель был э, свободен ровно настолько, насколько он хочет быть свободен, чтобы он был занят ровно настолько, насколько он хочет быть занят, и чтобы результаты его и его бизнеса вдохновляли обоих. О, вот так. Я. Хорошо сказал. Ну, на самом деле, я тебе могу так сказать, вообще тема делегирования, это же одна из таких, один из ключевых столпов всего бизнеса. И если человек не умеет делегировать, я просто на себе помню, когда я проходил этот этап, мне просто сказали, делегируй или сдохни. Или сдохни, да. Вот это... это действительно те слова, которые каждый человек должен понять. Потому что ты боишься кому-то что-то отдать, что-то сделать. Как у тебя это все будет построено? То есть на чем будет построен курс? Как он будет выглядеть? Okay. Окей. Значит, курс мой будет состоять из 12 занятий. Я по настоянию основателей сообщества приложу максимум усилий, чтобы укладывать их в час. То есть, ну, там, с ответом на вопросы может быть там чуть-чуть больше часа. Значит, здесь будет довольно много занятий так называемого смыслового плана, да, потому что ну, собственник, он в первую очередь про идею, да? то есть он в первую очередь про мышление, он в большей степени про стратегию. да, То есть здесь не так важны, эм, скажем, пошаговые инструкции, как, например, э, в оперативном управлении, на мой взгляд. Но между тем, все равно, конечно, я буду давать какие-то чек-листы, я буду давать какие-то... Ну, то есть в любом случае будет раздачный материал, изучая который, люди будут укрепляться в том, что я буду давать на смысловом уровне, потому что, опять же, по моему глубокому убеждению, когда человек, особенно собственник бизнеса, понимает, зачем он делает и что он делает, и ради чего он прикладывает или не прикладывает те или иные усилия, от этого сильно зависит результат, и этот результат сильно больше зависит как раз от... Понимание и мышление, нежели чем от работы своими ручками. Вот поэтому мы будем вот эти вот ручки, которые всякий раз стремятся к тому, чтобы закатить рукава, вот мы будем по ним там чуть-чуть подбивать, и, и удивительным образом народ еще будет удовольствие от этого получать. Ну, это так, так почему-то случается. Да, да. То есть, по-хорошему, начнется, скажем так, будет теоретическое начало, то есть чтобы человек понимал, почему так должно быть. То есть, чисто да. даже экономическими словами, объяснить почему самому делать невыгодно конечно есть, не это будет. обязательно то есть я накормлю и логику и эмоции и расскажу, как это может быть. И, и, и поделюсь, безусловно, своим некончаемым э, количеством кейсов, да, которые я набивал вот такие шишаки, э, и, и не такие, и другие были. Было где-то интуитивное вот это, да. Э, Но ну, ну я вот так чувствую. Вот я, я тоже там как бы много чувствовал, там, пш, там прилетало с разных сторон. Но, а иногда не прилетало, иногда срабатывало, да, и поэтому это ну, переходило в какую-то э, технологию, в какие-то процессы, в какую-то математику, что ли, если хотите. Э, и, и, и приносило результат. Иногда не приносило результат. но об этом мы тоже будем говорить, потому что штука-то объемная, хотел ее уложить, там 6-7 занятий, получилось 12. Тоже хорошо. Потому что действительно тема очень серьезная. То есть, скажем так, человек, который придет на курс, даже не умея что-то делать, на выходе станет настоящим, ну, назовем так, управленцем. То есть, вот это слово Вот. Как то Хочется сказать да, с одной стороны. Mm -hmm. С другой стороны, я бы хотел, чтобы люди, которые придут на курс, стали не только управленцами, а они стали больше собственниками. Да, То есть тем, тем mm -hmm. людьми, которые... Есть, зачем же мы в бизнес приходим часто? Да? И что мы хотим делать? Мы хотим вдохновлять. Да? то есть Мы хотим заряжать энергию. Мы mm -hmm. хотим, чтобы люди на нас смотрели с воодушевлением и с огнем в глазах. Вот мне кажется, вот эта модель она э, сильно более радостная, что ли, для предпринимателя, нежели чем как собака гавкает, -у -у -у. вот это делать, вот это не делать, вот это сюда, вот здесь потяни, вот сюда, вот сюда, вот здесь контроль, ах ты вот этот пересмотр расставлять Ну, в общем, короче, э, ну, моя идея в том, что э, вот благодаря этому курсу мы сможем увидеть разницу между управлением. Да, с позиции как раз там директора или генерального mm -hmm. директора, да, или, или ру, управляющего, или, или руководителя, и, и мы еще, ну, прикоснемся, а может быть уже некоторые, ну, особо шустрые, да, чуть-чуть пощупают себе как раз э, вот эту э, модель, вот это отличие собственника от управленца, да, потому что есть э, и там, и там свои приколы, э, есть и там, и там свои э, прелести и минусы, э, и вот э, я думаю, что вот этот курс, он в первую очередь позволит разобраться, о а кем я хочу быть в своем бизнесе? Я действительно... Действительно ли я хочу быть управленцем или я все-таки хочу быть собственником? Потому что на самом деле, вот э, в том числе и этот курс, и моя практика, э, скажем так, преподавательская, что ли, тренерская, э, в том, что я прошел вот с самых низов все свои бизнесы, э, был довольно много управленцем, и мне надо было... Э, Довольно сильно получить по башке с позиции управления, чтобы понять, как оно устроено, и чтобы осознать, что управление это не самый большой кайф для меня. Да? Но, имея опыт и в том, и в другом, э, имея сейчас несколько бизнесов, э, которыми я управляю в качестве собственника, и где-то совсем чуть-чуть э, в качестве э, руководителя, да, то есть я э, как мне кажется, обладает достаточной компетенцией и правом рассказывать о том, как это может быть. Да, ну, естественно, кто-то это услышит, кому-то отзовется, а кому-то отзовется что-то другое. Ну, я уважаю выбор, выбор каждого. Хорошо, давай тогда наш как рассмотрим. Вот целевая аудитория, то есть, кому ты бы прям настоятельно рекомендовал пройти все твои уроки? Ага. Прекрасный вопрос. Спасибо, Сергей, ты прям вот как, как я люблю. А, значит, основная моя целевая аудитория, да, то есть это в первую очередь предприниматели, предприниматели малого и микробизнеса, да, то есть я даже в средний не иду в бизнес. я даже не иду в крупный бизнес, да, то есть я говорю сейчас вот про ту львиную долю предпринимателей, наверное, ну, ту львиную долю людей, которые открыли ИП, или, не дай бог, открыли ООО, и теперь они как бы вот, ну, по, по определению стали предпринимателями, вот, и, и при этом что же они делают? Да, они, они становятся мастерами спорта в шашлычничестве, то есть они, они же умеют это все делать сами, и только, пожалуйста, не просите нас отдать какую-нибудь функцию из себя. Да, лучше я буду ночевать вот на диванчике у нас прекрасный в прекрасной офисе, и вот там я хорошо и уставший буду просыпаться с утра, но только я не раздам дела. Вот э, ребята те, которые э, ведут, ведут бизнес сами, которые на себе много-много всего зацикливают, которые уже начинают грустить от того, что что же у нас не получается, вот уперся я в потолок и, и не могу выйти выше своих-то, э, грубо говоря, 100 рублей. Э, те, которые э, уже, уже на пути к осознанию, что вот во всем течении бизнеса они становятся вот этим узким горлышком узким горлышком бутылочки, которая не дает процессам очень многим идти. И не потому, что он, он не умеет или не знает, а тупо потому, что не успевает. Потому что гора задач, заданий, решений и целей настолько велика, что, что вот и надо и это сделать, и это сделать, и это сделать. И в какой-то момент все переходит в, в режим горящих задач, и, о господи, что-то случается. А, а, и начинает случаться каждый день. Вот поэтому, чтобы обезопасить вас от того, что э, могут эти пожары, наводнения. Можно деньги? я прям продолжу еще такой момент? Более того, когда появляется новый заказ, новый клиент или еще что-то, ты думаешь, вроде Только хорошо день. деньги должны быть, и думаешь, как? как? И у тебя с каждым новым клиентом, знаешь, так... И ты да, думаешь, да, да. что это за бизнес такой, что меня так раскорячило-то. Да, поэтому на самом деле, да, то есть мы, мы с тобой смеемся, мы что такие эти, с тобой гуры две сидим, да, а, вот. А же на, на самом деле, ну вот, скажем, в причинах этого, да, то есть довольно много нюансов, как, ну, как, как то, например, то, что ну, у, у нас высшее образование практически не учит тому, как вести бизнес, да, то есть большинство бизнесов у нас построено на интуитивной основе. То есть вот я там ощущаю, я чувствую и так далее. То есть мы идем в бизнес, потому что, ну а как, ну не на же работать, да, а при этом, скажем, ну же мы же не идем, например, становиться хирургами. То есть, вот почему-то вот хирург, да, это специальность, которой нужно учиться 6 лет, там, ну, как-то, в учебном заведении, потом еще там год-4. Да, то есть 9 лет нужно там еще практиковаться, и тогда тебя только допускать к телу. Меж тем, бизнес, это, ну, это же сильно проще. Ну что там, ну, какие-то какие налоги, какие-то там марки, воронки продаж. Это, это же элементарно. Ну, вот потому что элементарно, поэтому 95% по статистике бизнесов да, загибаются в первый, в первый год-полтора. Вот, потому что ну, ожидания чуть-чуть отличные от действительности. Mm -hmm. вот. Ну, и плюс ко всему, конечно же, ну, масса установок, которую мы обретаем там, в семье, да, то есть масса страхов. Масса ограничивающих убеждений, которые есть у предпринимателя, он же все-таки тоже как бы человек. Ну, ну, будем, будем говорить про него так. Да, то есть он, он не лишен, не лишен всего этого. С этим, со, со многим из этого мы будем разбираться, да. Я буду показывать, как из этого выходить, э, покажу, ну, где мы точно спотыкаемся, да? потому что э, многие очевидные моменты не так очевидны ну, с позиции исполнения. Вот, а со стороны они хорошо видятся, про них можно говорить и, и обычно получается Сереж, хорошо, я понял, я понял, потому что э, информации много. Давай так, это первая целевая аудитория. Кто еще, кому еще это просто необходимо? Uh, хочется сказать тем, кто задолбался? <свят> вот, <свят> задолбался. <свят> так скажи, <свят> вот, вот если ты тот, которого задолбало реально делать самому, кому задолбало говорить своим подчиненным, а они как это, пшш, об стенку горов? Кому э, надоело то, что доход не растет уже последние 10 лет со времен последнего кризиса? Кому кому вот как бы это как уже вот, вот, вот, вот, вот аж, печенка, не слышно печ, да? да вот, вот когда вот, уже вот здесь вот стало вот вы просто приходите приходите на первые там два три четыре занятия и и вы поймете про вас это или не про вас потому что э, на самом деле говорю то есть первое что я буду скрывать это конечно ваши страхи и убеждения почему ну почему у вас вот так а, а не по-другому mm -hmm. Я расскажу вам про базовые вещи в делегировании, они просты, вот как, как, вот как три пальца, четыре пальца, как четыре пальца, четыре уровня делегирования, которые есть в любом бизнесе, да, то есть несмотря на то, что мы работаем с микро и с малым бизнесом, он, это есть и в больших бизнесах, но это четыре уровня, и каждый из них имеет свои особенности. Когда вы поймете только это, у вас уже пазлы начнут сходиться, это как обычно бывает, вот на моих семинарах люди сидят в какой-то момент вот, вот так. Что я вообще делал все эти годы, да? Нет, нет даже, даже нет. Это следующий этап. А тут они сидят такие, я говорю, что там, на своих примеряете? Они говорит. Хорошо. Тогда знаешь, такой вопрос. Все-таки да. у нас да. сообщество, где много людей, и они да. пытаются да. вроде как бы сделать тоже свой бизнес. А в принцип скажем так, ну, скажем так, бизнеса, связанного с людьми, он изначально связан с делегированием. Попробуем. Чаще всего учат как. Сам, вперед, больше, флаг в руки и так далее. И получается, что люди, следуя этим советам, обречены на неудачу в подобном виде бизнеса. То есть твой курс для них здесь будет просто как настольная книга, как Библия, которую по-любому надо знать. Да, вот я как-то, наверное, возьму на себя роль евангелиста некого. да, То есть мы, мы будем ну, сильно много стереотипов рушить, начиная от того, что если хочешь хорошо, сделай сам. Ну, одно из первых убеждений, да, или же вы там, ну, лучшие работники в своем бизнесе, да, то есть мы будем лишать вас этих лавров, вот, и, и будем наделять друг, другими, другими сильно более эффективными э, навыками, что ли, да, которые позволят вам, ну, сильно меньше работать, э, работать с головой, то есть это я не исключаю, скорее всего, вам понадобится она хотя бы на какое-то время, вот, позволит иметь больше результаты. А главное, на мой взгляд, это сильно больше удовольствия от того, что происходит у вас в бизнесе. Потому что на мой, опять же, глубо, ну вот моя глубокая уверенность в том, что если вы не кайфуете от того, чем вы занимаетесь, то очень быстро ваш бизнес будет приходить в упадок, именно потому, что вы растрачиваете себя. А бизнес это есть не что иное, как ваше отражение. Да, то есть всегда бизнес это отражение собственника. Да, и, и вы вот сейчас, даже зная это, можете посмотреть на каких-то людей, которые вас вдохновляют или нет. И, э, ну, Сразу соотнести проекцию, да, потому что вот те системные, те, которые вот такие четенькие и так далее, у них все четко в бизнесе, четко э, там во всех процессах. Либо же творческие, да, то есть которые я вот там сейчас помедитирую и так далее, то есть бизнес у них тоже разный. Вот, поэтому там про бирюзовые бизнесы будем говорить, ну, очень много, много других, на самом деле, говорю, тема сильно большая, уложить ее в 12, даже в те же 12 занятий, это, э, ну, сильно по верхам пройтись, но, но даже зная хотя бы это, я, я верю, что отношение к бизнесу и результаты ваши в нем – да, вас э, смогут приятно удивить. Ну, не хочется быть голословным, хочет, чтобы попробовали, поэтому приходите, что-нибудь что хорошо. хорошо. Когда начнется уже курс? То есть, когда, в принципе, вот здесь уже все хотят, в чате уже все хотят учиться, когда, а, когда начнется курс, а, уже определена дата или нет? Вы знаете, дата не определена. Я на самом деле готов начать хоть со следующей недели. Вот. Я думаю, что мы с организаторами... А Думаю, хоть завтра, два. на самом деле, да. Это, ну, то есть, надо понимать, что я в этом живу последние три года. Я, ну, хорошо представляю, о чем говорю, да, то есть я, я много э, в, в этом вожусь, и, и мне вот, такой только дай эфир, э, да, и я его заполню, вы уже, наверное, поняли даже по интервью или по тем бензоколонкам, на котором мы там э, когда-то встречались. Вот, поэтому я готов хоть завтра, а на самом деле, да, то есть мы, мы найдем какой-то, ну, наилучший, э, ну, как бы, Соотношение с другими курсами, да, потому что идут тоже классные, там и потоковые курсы. У нас это, это все очень здорово, поэтому мы постараемся сделать это удобным. Я вижу, что это будет два раза в неделю. Э -э, чаще я не хочу давать, потому что, ну, как бы, смысловые вещи довольно э -э, серьезные будут. Э -э, если это получится начать со следующей недели, хорошо. Если нет, то думаю, с начала октября мы точно, точно запустимся. То есть, mm -hmm. в принципе, хорошо. у меня для этого все готово. Хорошо, прекрасно. И, соответственно, еще тоже вопрос: это будет с да. какого-то бейсика. Ничего не, не обсуждал. Да, да, конечно. Нет, мы, мы обсуждали принципиально. То есть, будет первые несколько занятий, там, наверное, два, ну, 3, может быть, четыре занятия будут на бейсике, да, а потом стандарт. Ну, и мы там доберемся. То есть, короче, вишенки на торт, конечно, я оставлю для випов, да, потому что ну, то, что связано с мотивацией, то есть, как мотивировать, не мотивируя. Вот это то, то, то чего хотят большинство, это, конечно, будет доступно для випов. Но, может быть, я же проявлю Я, я, я даже знаю одну вишенку на тот, который Сережа по-любому оставится, который много хотят съесть. Как наказывать, чтобы человек улыбался? Ну, конечно, ну, это, это же, это, это же <с так <с приятно. Да, это очень хорошее. Скажем так, желание очень хороший. Непосредственно момент. Сереж, ну что я тебе могу сказать? Курс действительно необходимый, причем он, знаешь, вот в самое нужное время, потому что у многих людей подобные, скажем так, сложности, назовем их так, люди, скажем так, команда или организации или бизнес вроде есть люди, но результативность их действий остается нулевая. И да, причем человек да. вроде бегает, все делает, он тратит я не знаю, по 20 часов в сутки, устает, как собака, и не понимает, что же я делаю не так. Да, а Расскажу на, самом... расскажу на ну... это классный кейс на обучение. Uh, у, у, меня, у меня так сто раз было, <пока>, пока я не понял, что это мой кейс. <пока> и и, и поэтому, ну, поэтому я с удовольствием поделюсь им на соответствующей теме. Конечно. Хорошо. Хорошо. Ну что, друзья мои, если у вас вопросы, давайте э, пишите в чате вопросы, может быть, что-то хотите спросить, может быть, когда, что, э, свою ситуацию попробуйте, кто-нибудь. Вот кто первый сейчас напишет какую-то ситуацию, я уверен, Сергей в прямом эфире прямо сейчас даст вам ответ на то, что вас мучит, может быть, уже несколько месяцев, а может быть, и годы. Так что давайте, первый задавший правильный, хороший вопрос получит в прямом эфире. Наставление от профессионала. Сейчас очки пойду надену, пока <свят> протрую. галстук, галстук, галстук поправлю. обязательно поправлю. На пол надену. Так, да все понятно, ждем уже курс. Понял, что отвечает. Все ясно. Что там, там говорить? Давай уже курс погнали. Ну, ну друзья мои, если курс готов, уже, а он уже готов, 12 уроков почти, скажем так, оформлены. Все есть. Надо только найти зрителей а вопросы не поступают, тогда что, ждем, ждем действительно, Сереж, тебя. Отлично. Ну и супер, здорово, мне, мне всяко приятно, между тем я, конечно, с удовольствием бы разобрал чей-то кейс, но так или иначе, спасибо за эту возможность, спасибо за то, что были сегодня в прямом эфире, мы, мы с тобой, Сергей, да, ребят, которые нас смотрят mm -hmm. по ту сторону. Я буду рад быть для вас как-то максимально открытым, постараюсь поделиться ну, той большой частью меня, которая наполняет и вдохновляет меня, я верю, что я чего-нибудь заряжу кого-то какой-то невероятной энергией, буду рад вашим вопросам, буду рад тому, что вы придете на курс. А если не придете и будет смотреть в записи, то я тоже буду этому сильно рад, потому что верю, что изменяя себя, изменяя свой бизнес, изменяя свои мышление и подходы, мы, мы всяко идем к тому, чтобы в нашей жизни вокруг что-то улучшалось, улучшалось наше состояние внутреннее, наших семей, нашего окружения. А мне кажется, это большая такая классная идея и задача, которой мы в силах выполнить все вместе. Поэтому спасибо вам за сегодня и с радостью до, до встречи уже, уже на курсе. Спасибо. Спасибо большое, Сереж. Друзья мои, ну что ж, будем с нетерпением ждать курса от Сергея. Курс будет называться «Делегирование», правильно? Да, «Делегирование. Результаты руками своих людей». «Делегирование. Результаты свои, руками, руками своих людей». Тема нужная, актуальная, поэтому не пропустите ни одно занятие, если вы действительно хотите стать собственником своего бизнеса. Ставьте лайки под этим видео, потому что ваше спасибо и ваши благодарности – это лайки под видео. Не забывайте подписываться, если кто-то еще не подписан. Ну и что ж, увидимся на следующих интервью, увидимся на уроках, на занятиях, ну и, конечно же, в сообществе Easy Business Community. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо.